Команда идет за ягодами, мир всем. Мы приехали с отпуска. Полный сил. Пошли за ягодами, за карендой. Мы вообще когда уезжали, она уже поспевала. Но ну, сейчас попытаемся ее найти. Потому что зимой что-то надо будет кушать. Мы пока сбиваем ягоды. Да. Да. Вот и тут. Пошли. За ягодой. Вообще тут нету ягоды. И как бы особо ягода ягоды, но вот слава богу <с <с один кустик, на котором вот нашлась ягода, ее много здесь. Ну, много, она, конечно, бывает и покрупнее. Ну и то, слава богу, если учить, что нигде ее нету. А я можно по.. А еще можно, а можно еще, может, подъедать. Здесь и крупные есть. Да, и клубные. Такая вот оранжевенькая вот, и черная. В прошлом году был пожар, поэтому как-то не отошла она еще. Ну вот это такая самая ягодный кустик, который я нашла. Как видно, нет. Ну ничего, по маленечку вот набрала, доберем свои ведерочки. Ну вот, позвала свою ораву. Хотела показать вам наши достопримечательности. Так? Тут хоть фильм снимай. Он какие сооружения. Так, ведут. Так, ведут. Поезд тяжой собирается проехать мимо этим хулиганчиком, лишь бы на поезд смотреть. Тяжелый поезд, похоже. Еле-еле. Тащит. Привет! Привет! Привет! Поприветствуюсь! Хлопчики наши махали, тоже похожи, вот там они в кустах. Ну чё, помахали? Мама, <свяк> вот так. практически насобирали я всегда говорю слава богу ребятишку говорю бога благодарим за то что э, за то чем мы пользуемся и над чем мы не трудимся вот как раз к этому разряду относится ягода вот. и как-то господь милует там если например одной ягоды нету есть другая грибы например там рыба сок березовый берем вот. Все это еще пока есть. Вот здесь, э, год назад получается, да, по-моему, э, был пожар сильный. У нас на эту тему тоже фильм есть. Э, тушили. Вот тут, ну, по версии, что якобы вот, тут тепловозы ходят. Тяжелый поезд прошел, весна сухостой. Тут как вспыхнуло все. Соседний районный центр Ребриха, вот 40 километров И до него все по вот этой стороне от железной дороги все горело, просто выгорело Потому что ну как-то ветер сюда дул, наверное И тут э, видится сейчас много А такая страшная была картина, все выжжено просто И я прям думаю, ну все Не успел выкопать даже вот эту вот Ее по-разному называют Каренда, там американка или американская смородина Кто где, кто как называет и в это приехали проверить, и слава богу, кое-где, вот смотрю, есть ягодки. А где-то она, видно такая зелененькая, то есть она вот-вот оживает. И может быть в следующем году будет плодоносить. Вот. Ну и когда будут видны ягоды, можно будет отросточек взять себе. Вот. Поэтому слава богу, что есть возможность такая. Мы эту клубнику полевую в этом году собирали. Сейчас вот э, каренду тоже мы ее любим, э, с, э, собираем. вот Ну, сколько есть. Ее в этом году, я говорю, немного, потому что она погибла вот, год назад. И вот, видать, видать где есть, может быть, как-то не сильно сожглась там, или как-то, не знаю, очухалась, в общем, вовремя. А тут вот. среди камней, вот, видишь? Ну, может быть, тут, не знаю, может, тут пламя было небольшое. Тут... вот А вот эти все камни, это... Ну, если так, знаете, в общем и целом говорить, такой очень хороший пример, или как это слово, апофеоз, да? А, прошлых поколений людей, которые решили построить счастье или там рай на земле без Бога. То есть, ну вот, прошедший период советского времени. Строили все прям сильно, там столько бетона, столько железа. Здесь был не элеватор, а как зерноток. Ну вот, то есть там эти склады, тут эти бункера, видать, эти транспортерные ленты, все это там гнали, все тут, ой-ой-ой, что было. Вот, и все. Все крахом. Все, теперь только одни эти камни лежат. А тут даже даже тут столько камней после них. Вот там вот смотришь, столько железа. Там, ну тут уже еще в 90-е тут уже половина порастащили, там что можно было. Вот, тут даже охраняли какое-то время, ну короче все все развалилось, все распалось и вот остались только большие груды, валуны, как э, напоминание, в общем, о тех временах, и тоже делали, у них какие-то были цели, вон там дома стоят, какие-то у них тут помещения были, ну то есть не просто так. Делали-то тоже, делали как бы на века, старались, ну, потому что видно, что серьезно, армированный бетон там, все, и ничего не помогло. Вот, поэтому еще раз убеждаюсь, что вера в Бога, это самое главное, а без Бога одни руины, и все. Ну что ж, а мы собираем, вот практически уже насобирали, пожалуй, это, наверное, последний куст. Еще немножко тут это поклюем и домой поедем. Так что пользуйтесь благами, которые Господь дает. Я думаю, люди используют их. Ну, по крайней мере, тут тоже надо немножко не, это, не лениться, хотя, ну, как говорится, неохота бывает там, но понимаешь, что, как говорят, день-год кормит. Вот так же и у нас тоже. Сейчас вот сегодня воскресный день, поехали, насобирали, вот будет ягодка и все, потому что потом вдруг будет холодно, дожди, там что-нибудь опадет, пропадет. Вот нужно успевать в свое время. Ну все, до новых встреч в новом видео. К поезду поближе. С ага. у него ползун на колесе это жтерка а, -а, -а. Нужно проверим что не так и -ни. ну как вкусно ой молодцы скажи папа молодец ветерка целая добрал вот это да о, Просто две набрёж, уже полная да? лепешка. Две нашла, выбросила и нашла уже. И вот лепёшка. это, скажи мне, хорошо подфортило ведро ягод. Ку -ку! Ку -ку -ку -ку -ку -ку вот так вот, скажи, в деревне жить. Да. Вкусно? Так легко. Да ягодку надо в ротика это выбросишь. Пока, пока.